Отлично. Так, благодарю всех, кто нашел время и пришел на живую встречу. Я понимаю, что сегодня, как и в другие дни, не у всех вечер. Я читал, что там пишут люди в чате. Друзья, мы продолжаем изучать самую, в принципе, важную тему. И, в принципе, самое важное... Это составление семантического ядра канала. Сегодня буду стараться побольше отвечать на ваши вопросы, потому что все-таки тема очень важна, и итоги выполнения домашнего задания лично меня не порадовали. К сожалению, только два человека, это Владимир Кулаков и Сергей Угольников, сделали ну, в полном объеме домашку. Вот, но, опять же, к сожалению, и у первого, то есть Сергея, и у Владимира однозначно опыт есть в создании каналов, вот. все остальные либо не поняли вообще, зачем мы это все делаем, это тяжело понять, потому что вообще это немножко из SEO-продвижения, либо, возможно, у кого-то были технические проблемы с работой с Google Docs, значит, поэтому... Я говорю, еще раз повторюсь, Google Docs вам были предложены для удобства. Вот, если не смогли, делайте в текстовом виде. Но главное делайте. Потому что это работа на будущее. То есть вы на этой неделе поработаете, на этой неделе поработаете, а потом, потом будете пользоваться плодами своей работы. До всего времени, когда будет жить ваш канал. Но опять же, при одном условии, если вы будете работать над э, семантическим ядром вашего канала, это мутно, это нудно, как уже, наверное, вы многие поняли, но это очень важно. О важности этого я пытался вам донести на прошлом занятии. Сегодня повторять это не буду, я вам просто пошагово расскажу все-таки, что нужно делать. Может быть, на прошлом занятии было так слишком много. Я вам сегодня пошагово расскажу. по ходу буду отвечать на ваши вопросы. Вот. И чтобы у всех у вас сегодня в голове был такой пошаговый алгоритм создания семантического ядра. Да, Лидия, я вижу, что вы делаете, и не только вы. Понимаю, что времени нет у вас. Но спасибо вам и на этом, что работаете. Значит, Андрей, засада, да, то есть ключи, ключи, в принципе, есть, понимаете, возможно, начали не с того слова, а вот с ниши, может быть, нужно как-то немножко подкорректировать, то есть название ниши, но сейчас мы еще об этом поговорим. Алина пишет, очень много времени занимает, но начала проясняться, да, вот я читал, что вы пишете... В чате там народ говорил, что все все пропало, там клиент уезжает, там гипс снимают, то есть нужно переделывать каналы. То есть вы немножко ткнули вглубь, да, и поняли, что может быть многие из вас копали в совершенно другую сторону. То есть нет ключевиков, вот, а нет ключевиков, никто не ищет, тогда мы вообще работаем не в том направлении. Вот кто-то там писал, почему нам не дали это сразу, ну, поймите, друзья, мы на Подбор ключевиков с вами отвели неделю. Вот, и то, как вы уже все видите, сколько по времени это занимает. Вот, и это все-таки для большинства людей теория. Для большинства людей теория. И народ не вникает, не смекает, зачем это делают. А все хотят вот какой-то быстрый результат, что можно поддержать, пощупать, вот там создать канал, оформить. Вот это результат. Но поверьте мне, это не результат. Вот Самое главное, это то, что мы сейчас с вами делаем. Если вы это поймете и сделаете, вы потом будете себя благодарить очень долго. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, мы с вами не просто подбираем какие-то слова, мы с вами делаем семантическое ядро. Семантическое ядро для вашего канала. Вот если вы когда-то будете грамотно заниматься сайтостроительством, строительством то есть именно с этого и начинают. То есть не делает никто, вначале заполняет э, сайт какой-то информацией, да, а потом начинает его подбивать под ключевики. Нет, так не делается. То есть вы вначале определяетесь с направлением, с вашими основными словами, и потом уже эти слова начинаете использовать. Вот э, ситуация, которая со которой вы с этим столкнулись, человек записал ролик, а потом начинает думать, и как мне его назвать. Но это же вообще как ну, не с той стороны подошли. То есть у вас уже должно быть направление, у вас уже должны быть названия какие-то, да, и вы по этой теме, по этим уже практически точным названиям создаете ролики и заливаете на свой канал. Вот только поэтому именно с подбора слов, с семантики нужно и начинать, если, конечно, вы хотите развиваться. То есть есть сейчас как бы, ну не сейчас уже достаточно давно, Два метода выполнения работы То есть метод Есть такое русское слово, не хочу его употреблять Типа сделал, работает, ну и хорошо да, вот. А есть такой классический метод И я вам как раз этот классический, правильный метод Пытаюсь рассказать вот чтобы вы сделали все правильно Поверьте мне То, что тем, чем мы сейчас с вами занимаемся Занимаются реальные единицы то есть вот с таким подходом, вот так вот все правильно сделать, но занимаются реально единицы. Но опять же, когда это нужно делать? Когда вы работаете на какого-то серьезного клиента, либо вы делаете канал, которым вы будете заниматься долго. Вот и чтобы потом не рвать на себе волосы, вот не переделывать все, как тут многие хотели. То есть нужно начать именно с самого главного, с подбора ключевиков. Так, что вы тут написали, сейчас посмотрю. Так, Лидия, спасибо за понимание. Лидия, вам спасибо. Сергей Васильевич, пришлось переделать название, это нормально. Значит, название, пожалуйста, переделывайте, но убедительная просьба, не делайте новый канал, и не переделывайте все вот в роликах, которыми, которые у вас уже лежат на канале. Поверьте мне, это делать пока не надо. То есть, пусть у нас с вами идет обучение. То есть, вы нормально то, что вы совершаете какие-то ошибки. Главное, чтобы вы что-то делали и понимали, где вы ошиблись, а где вы сделали верно. Поэтому вот эти ролики, которые вы уже залили, пусть они там так и лежат. То есть, не тратьте на них время. Вот. главное, чтобы все ролики, которые вы начинаете заливать, например, с конца этой недели и со следующей, вы бы уже заливали абсолютно правильно, значит, Мария пишет, да, не хочется спешить без потери качества, значит, это правильно, Мария, я вас поэтому и не гоню, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, многие пают, то есть записал ролик, вот, назвал его как-то, в лучшем случае проверил его в Яндекс.Директ. Вот если даже в Яндекс.Директ вы проверили, это уже хорошо. Вот, и, и бросил. Следующий по той же самой причине. И что у нас получается? У нас получается, каждые ролики как бы вот в разные стороны идут. А нам с вами нужно сделать такой дрансбойт, то есть трубу, чтобы все лилось в одну сторону. Это можно сделать только-только, если вы уже заранее один раз посидели и подобрали стратегию развития вашего канала. Чтобы вы каждый ролик не выдумывали. Вот поверьте мне, когда вы сегодня получите рыбу для написания описания для ролика, когда вы все-таки закончите с подбором ваших ключевиков, когда вы себе накидаете уже варианты названия ваших роликов, в дальнейшем вам уже на это тратить время не потребуется. Вы будете заниматься только одним. Вы будете штамповать ролики, понимаете, и заниматься их продвижением. А всю мозговую работу, то есть вот сейчас у нас идет неделя мозгового штурма. Вот так вот можете себе назвать. То есть, ребята, вы проникнетесь важностью того, чем мы сейчас занимаемся. Это реально. Вот все, что вы сегодня сделаете на этой неделе, будет зависеть от того, как будет развиваться канал ваш дальнейший. Если, конечно, вы выбрали нишевой канал, то есть и вы будете двигаться в этой нише, а не будете прыгать для суда, что ничего хорошего из этого не получает, поверьте мне, я это проверил на своем опыте, на своем первом канале, вот Игорь Черноусов, который меня уже, честно говоря, утомил полностью. Вот, и вот опять же вам честно скажу, у меня был один такой негативный опыт введения канала вообще как ни странно вел одному очень хорошему человеку у нас были с ней замечательные человеческие отношения то есть я но ну, я понимал что человек делает очень хорошее дело я старался как-то ей помочь но мне не удалось ей ничем помочь понимаете по одной простой причине я не смог ей подобрать семантику то есть я не смог определиться вот с теми ключевыми словами по которым должен развивать свой канал потому что у нее Просто вот было, ну вот, ну все, вот, у нее столько было тем, во все она стороны двигалась вот, и как-то собрать эту в кучу, и вот как-то вот направить в одном направлении было, но ну, очень сложно. Я там пытался каждый плейлист продвигать отдельно, вот, но хорошего из этого не получилось. То есть только когда все ваши ролики, все ваши плейлисты, ваш канал двигается в одном направлении, вы тогда достигнете какой-то удачи. Если все двигаются в разных направлениях, блин, ничего хорошего не будет. Вот только поэтому мне пришлось как бы закончить администрирование этого канала. Вот, и клиент остался недоволен. То есть она не получила ничего. Она не поверила в YouTube. Вот реально не поверила. Потому что все просмотры, которые получали ее ролики, это были э, просмотры, которые она м, сделала после рассылки по своей базе. То есть у нее были люди, которым нравилось, чем она занимается. Она делала рассылку, люди смотрели ее ролики. Ролики у нее... Ну, она сама очень хороший человек. И получали просмотры. Сам YouTube не давал особо ничего, то есть использовался в основном как видеохостинг. Проблема в чем? Неизвестно было, как это все двигать. Вот реально неизвестно было. Был такой вот ступор. Галуст пишет, я потратил на семантическое ядро порядка полутора дней, но зато работал... Вот Галуст, и просто он низкий поклон, то есть вот... Вот Вы озвучили то, что я хотел до всех вас донести. Сергей пишет, как часто можно менять мне ключевики? Значит, Сергей, ключевики вообще вам менять не надо. То есть вы их раз подобрали, и потом вот в этом направлении бьетесь. Еще раз говорю, мы делаем это один раз в начале создания вашего канала, чтобы потом уже не тратить время на это. Дальше все ваши задачи будут сводиться к тому чтобы записывать ролики под названием, под, под эти названия, либо там откуда-то их выдергивать и продвигать. Знаете, продвижение это вообще очень много времени занимает, как вы, наверное, поняли, кто пробежался по чек-листу. Вот. Еще тратить время на то, чтобы подбирать ключи. Вот смотрите, вам нужно ролик записать, потом еще его продвинуть, да, а еще неизвестно куда продвигать, вы еще и ключевики подбираете. Но это просто, это, это адовая работа. То есть это, ну, это неправильно. Поэтому всегда приходится чем-то жертвовать. И чаще всего жертвуют именно подбором ключевиков. Потом начинают раскручивать эти ролики. Куда вы их раскручиваете, в какую сторону вы их раскручиваете, вообще непонятно. Поэтому раз поработали, потом двигаемся дальше. Так, Андрей пишет, фундамент в любом строительстве важен. Хороший, да. Андрей, спасибо. Лидия, я просмотр ролики, пошагово делаю, где не успеваю. Сейчас вот, Лидия, благодарю всех, потому что, честно, меня как-то немножко прибила вот ваша домашка, которая выйдет по этой, по этой работе. Все как-то начал думать, ну блин, наверное, что-то опять не то сказал, либо загрузил. Потому что, ну, вот это вот дело, понимаете, это все мутно, вот, ну, реально мутно, поверьте, я вам старался как попроще, я вам какие-то вещи не показывал, но я вам давал так, как вот я это делаю, у меня такая есть дурная привычка, я с ней пытаюсь бороться, то есть, существует два мнения, одно неправильное, да, второе мое, вот, и, возможно, я вам навязал вот свой какой-то путь, поэтому он вас немножко сбил, но я вот так подбираю. Я вам сейчас покажу ну, этот же путь, но пошагово и, возможно, попроще. Может быть, у кого-то это легче в голове отложится, и вы так побыстрее пройдете. Так, Сергей Васильевич, под ключевики нужно делать шапку, а у меня три канала. Значит, Сергей Васильевич, вот именно поэтому мы начинаем с ключевиков. То есть, когда вы определитесь с названием, с ключами, с названием ваших роликов, потом вы уже начинаете делать под них шапки, ролики и так далее, а не наоборот. Так, Евгений, спасибо, супер суперзнание. Это, поверьте мне, я честно вам говорю, подбором семантического ядра занимаются единицы. Потому что они придают этому назначение. Вот. Многие занимаются каналом вот на коленке что-то сделал, пошел дальше, а вот именно стратегическим планированием занимаются единицы, только когда какой-то очень серьезный клиент, да, и вы должны ему сказать, вот что я буду делать, вот вам задают вопрос, что вы будете делать на моем канале, вот такой вопрос, это часто задают, вот. и вы должны ему сказать, то есть в первую очередь я определяю вам, или мы с вами лучше всего, определяемся семантическим ядром, то есть в каком направлении мы будем двигать ваш канал. Вот. Клиенты, конечно, бывают разные, но по-любому с ними придется советоваться. И дальше уже все делаем по этому плану. То есть, понимаете, семантическое ядро это сценарий. Сценарий развития вашего бизнеса, канала в нашем случае. Да? Без какого-то плана управлять нельзя. Вот посмотрите, мастер Маргарита, там Волан спрашивает, там, а кто будет всем управлять? Да, как, да человек это может все делать. А как же без плана хотя бы на тысячу лет, понимаете? То есть, если вы не заглянули там на несколько ну, месяцев назад, как будет развиваться ваш канал, то он вообще у вас развиваться не будет. Вячеслав пишет, просто когда ты делаешь у тебя одно, а у нас по-другому, и, а, и разбираемся, а это время. Значит, Вячеслав, это все правильно, так оно и должно быть, понимаете? вот поэтому я вам буду все таки я вам почему показываю то что я делаю чтобы вы видели как это делается но в режиме реального времени это раз вот, и, во вторых вы понимали э, сам принцип вот я хочу до вас донести принцип вот запоминать нажатие кнопок это не принципиально вы должны как бы понять логику что мы делаем в принципе вот вы поняли это и дальше вам будет легче. Возможно, вы найдете какой-то свой там маршрут движения, понимаете? Но главное, чтобы вы двигались в правильном направлении. А у всех свои фишечки, поверьте мне. Я вам сегодня попроще покажу вариант. Так, а как насчет сервисов? Значит, Сергей Васильевич, я не буду рассказывать про программы парсера. То есть, понимаете, это -то вообще будет пипец. Вот, вот честно, но реально говорю. То есть, я вам пока предлагаю. Сделать это руками, знаете, Сделали руками, поняли, что мы делаем. Потом начинаем. Когда уже там у вас нужно будет каждую неделю набивать какие-то каналы, вот тогда, да, можно использовать сервисы, которые позволяют это делать. Их достаточно много там и так далее. Так, значит, друзья, я сейчас сделаю небольшое отступление организационное, потому что опять забуду и мы с вами начнем так, Галина что для канала важнее теги или ключевики значит теги это и есть ваши ключевики просто когда вы ваши ключевые слова размещаете вот в этом поле, которое называется тегами вот это поле используется ютубом для выдачи вашего ролика но сейчас уже не сколько в поиске, а сколько в подоб... похожие, в подобные вот тегах пишется не все подряд, а именно ваши ключевые запросы. Но вообще, поле теги, это сейчас очень такой спорный момент, но мы о нем сегодня поговорим. Сегодня мы будем говорить об описа, о заголовке, об описании и о тегах. О, Андрей пишет, у меня на канале поздравительная видеооткрытка, она не в теме канала, но с ее помощью люди чаще всего заходят на ну, мало А как быть с ключевиками? Ну, во-первых, скажем так, какие-то ролики на вашем, понимаете, какие-то ролики у вас всегда будут топовыми, да? И что у нас ну, топовое чаще всего? Это что-то развлекательное. То есть народ не хочет там какую-то вот сухую информацию, он хочет что-то интересное, веселое, да? Поэтому, конечно, там, с развлекательной картинки, естественно, к вам будут заходить больше. Вот и если вы ее двигаете по каким то своим ключевикам но я считаю что это неправильно то есть эта картинка выбивается из всего вашего то есть к вам понимаете должны заходить люди целевой аудитории то есть если человек зашел там на канал посмотрев вашу картинку чего он ждет он ждет продолжение а вы ему там что то про бизнес начинаете вкатывать он уходит вот это не ваша целевая аудитория и я бы вам ну, не рекомендовал то есть у нас все-таки, вот посмотрите, какая тематика тренинга. Нам нужна целевая аудитория, то есть бизнес-клиенты, ваши проекты и так далее. То есть если вы просто хотите какие-то циферки себе просмотров накрутить на канале, вот, и потом их там монетизировать через какую-то медиусеть, ну, тогда вообще делайте что-то, связанное с развлечением, а не по бизнес-тематике. Так, все отвечаю на вопрос галуста делаю небольшое объявление и начинаю. галуст я назвал свой канал исходя из поиска яндекс а теперь понял что google и youtube дают совсем другую картину у меня два важных вопроса у меня два важных вопроса первый анализ всей массы ключевиков вот я сейчас об этом буду говорить и, а, и не поздно ли менять имя канала значит в принципе Сейчас не поздно. Вот на этой неделе, когда вы все проделаете, вы еще можете с чистой совестью поменять название своего канала и двигаться. Еще не принципиально ничего не произошло, но часто это делать не надо. Вот реально не надо. Сейчас пока мы еще там не URL свой не получили, вот понимаете, менять канал нельзя, когда вы уже получили свой уникальный URL, то есть адрес канала. Все, потому что адрес канала должен связан быть релевантно с названием вашего канала но мы об этом будем говорить когда выйдем на оценку 500, 500 подписчиков через месяц надеюсь вот. сейчас пожалуйста меняйте Вячеслав пишет а если каналы три ролика на ютубе 24 тысячи просмотров и все на первой страничке это ключевики работают Значит, Вячеслав, здесь много чего работает, поверьте мне. Вот здесь работают и ключевики, вот, и работают ваши ниши, которые вы выбрали, и работают, естественно, ваши действия, которые вы сделали по продвижению этих роликов. Вот ключевики – это то без чего, как бы, нельзя. Но если у вас есть возможность там, принудительно раскручивать видео, либо там активно занимается его продвижением, да, то в принципе можно получить просмотров даже под плохо оптимизированное видео. Но хорошо оптимизированное видео а работать у вас будет на порядок лучше. То есть без этого нельзя. ну то есть здесь вот сейчас холод, ходит такое мнение, нафиг нам нужна эта SEO-оптимизация, да, все это там неактуально и так далее. Поверьте, это будет актуально всегда, потому что роботы всегда пользуются какими-то алгоритмами. Вот, и вся эта SEO-оптимизация как раз и сводится к тому, чтобы понять, как работают поисковые роботы. Вот, хотя э, вот эти вот принудительные сервисы, раскрутки, которых сейчас очень много, появляется, наверное, будет дальше еще больше. вот, Ну, они дают эти вот просмотры, которые вот так вот все хотят получить для своих роликов. Э, ну, канал без оптимизации это это ну, я не знаю вообще зачем это делается то есть канал без оптимизации это какой-то спам канал который заточен под низкочастотники понимаете там где громадное количество роликов и люди берут не качеством а берут количеством с моей точки зрения не нужны никакие крайности то есть, лучше всего это золотая середина то есть у вас должно быть и количество, и в принципе приемлемое качество. Вот чем мы с вами будем заниматься. Так, все, друзья, значит, пожалуйста, пока с вопросами давайте закончим. Значит, делаю небольшое объявление, которое я хотел уже сделать. Значит, Филипп разместил в личном кабинете ссылки на таблицы, которые мы сделали для тренинга. Это рейтинги ваших каналов, я там уже их отсортировал по циферкам, кто зайдет посмотрит. Вот, это таблички успеваемости и эта табличка с обратными ссылками Значит, еще раз повторю, сделали эти таблицы исключительно для вас чтобы вам было легче общаться чтобы вы наглядно видели, как идет процесс обучения вот. и таблица, которая обратной ссылки это табличка, которую мы, конечно, удалять никогда не будем и этой табличкой я очень надеюсь вы будете пользоваться в дальнейшем чтобы брать именно подобранные не только вами а еще вашими коллегами Ссылки на группы. Кто уже пробовал это делать, ну, примерно представляет, какое количество времени тратится на поиск группы с открытой стеной и без модерации. Поэтому, пожалуйста, все ссылки, которые находитесь, заносите в эти таблицы, отмечайте себя в успеваемости и ведите рейтинг своего канала. Вам самим будет интересно. То есть вот в эту субботу мы подведем первый итог. Потом эту страничку сохраним, и вы будете исправлять страничку дальше. У вас будет в конце курса такая статистика развития вашего канала. Значит, Татьяна Огородникова, администратор нашей закрытой группы, вот девушка, которая учится вместе с нами, но она вот хорошо владеет ВКонтакте, она разместила эти ссылки на главной страничке группы. Вот Там в разделе ссылка, это справа, посмотрите, все ссылки на таблице. Значит, Татьяна сделала еще одну такую вещь, я, правда, опять же своим волевым решением, даже не посоветовавшись с ней, взял, удалил эту тему. Она сделала тему обсуждения заданий в группе. Значит, в принципе, так вот на большинстве, на большинстве тренингов и делают. Но у тех, у кого нет личных кабинетов. Просто если мы сейчас еще в группе сделаем, ну, по заданию какую-то тему то вы просто заметаетесь вот сегодня уже кто-то выложил свое задание в группе ну понимаете это ну, и там и там это но ну, это плохо то есть вот все что связано с ответами на задание пожалуйста размещайте в личном кабинете опять же вы можете видеть свои ответы ответы своих э, коллег вот если надо вот ну, спешите с Татьяной, может быть вот в разделе, где есть предложение по тренингу, напишите, или сейчас вот напишите, стоит ли в группе делать тему по каждому заданию, чтобы там какие-то вопросы задавать, хотя у нас есть отдельная тема по вопросам, там можете писать, если вам что-то непонятно, но напишите, стоит ли создавать в группе закрытую тематику, связанную с обсуждением каждого задания. Вот. Еще раз, еще раз, еще раз скажу, что я вам все-таки предлагаю, так как у нас живой тренинг, мы вот с вами общаемся сейчас вживую, и все-таки на некоторые, да на большинство вопросов легче ответить голосом, да? На какие-то часто типичные отвечаемые вещи, задаваемые вещи, я буду кидать в скайп вам в чат, либо в ту же группу, там в раздел ответы выкладывать. Но если какой-то вопрос, звоните в скайп, делитесь экраном и будем решать. Так оно достаточно проще. Так, все, друзья, значит, все технические вопросы решены. Татьяне, спасибо за помощь с группой. Вот. Значит, начнем. Все зависит от того, Сергей Васильевич пишет, все зависит от того, что дольше проживет. Но Филипп не собирается вам отключать доступ к кабинету. К доступ к закрытой группе тоже к вам никто не собирается отключать. То есть с нашей стороны никаких там обрезаний не будет форс-мажор может случиться там, с хостингом или там, с контактом, с самим что-нибудь накроется. Вот. Был такой момент у нас на тренинге в Сибирске, контакт там день не работал, потому что помню тот момент, и мы там все, а все пропало. Так, друзья, значит, что я сейчас делаю? Я сейчас делюсь экраном и буду вам кое-что рассказывать. Так, показать экран. значит подбор ключевых слов по простому пошаговый пошаговый вариант с чего лучше начинать как это делать значит друзья у вас уже есть какая-то ниша с названием которой вы определились поэтому по-простому можно сделать следующим образом. Вы вначале себе накидываете ключевые слова, по которым вы будете двигаться. Накидать эти ключевые слова можно, используя два простейших сервиса. Ну, простейших в кавычках. То есть первый, например, Google. Единственное, что, вот как я сейчас вошел на Google, видите, я зашел как авторизированный пользователь. Он знает, кто я, откуда я и так далее. Так лучше не поступайте. Выйдите из своего аккаунта, либо если пользуетесь Гуглом, войдите как инкогнито. Почему? Потому что вы заметили, что, что э, все сервисы поисковые, они подстраиваются под вас, под ваши интересы и так далее, запоминают, что вы ищете, где вы живете, и вам выдают вот такие вот э, советы. Если же ваш бизнес, который вы продвигаете, как бы э, привязан к земле, то может быть даже это где-то хорошо. Но в большинстве мы с вами двигаем интернет-проекты, где нет такой привязки к земле. Поэтому лучше все делать без э, привязки к вашей личности и к месту, где вы живете. Сейчас зашел на Google, вот у меня тематика йоги, что я делаю? Я пишу йога. И вот обратите внимание, я начинаю писать, это я вам уже всем показывал, все это вы знаете, что начинает делать э, Google. Он вам в строке выпадающим, показывает варианты, что искали вы или э, люди, живущие вот в моем случае, в данном случае в Воронеже, со словом йога. Вот я искал йога-центр, йога-воронеж, йога для начинающих, йога-видео. Видите? То есть вот эти все запросы, вот эти все запросы вы уже можете себе взять и переписать в качестве ключевых слов. Почему? Потому что эти запросы уже кто-то вводит. То есть по этим запросам уже есть смысл продвигаться. То есть не нужно, еще раз повторюсь, ничего выдумывать. То есть вам нужны те запросы, которые набираются. Вот набрал йога и опускаюсь вниз, куда вместе с йогой часто ищут. Вот посмотрите, йога для начинающих, йога и так далее. Вот здесь вам уже 8 и там 4. Уже 12 ключевиков вы можете вытащить из одного гугла. Конечно, какие-то к вам будут подходить, какие-то не будут подходить. Вы выдергиваете те, которые вам нужны. Вот, просто набрав название своей ниши, лучше, еще раз повторюсь, без привязки к месту, вот здесь вот где искать, видите, скрыть персональные результаты. Просто взяли и скрыли. Вот, у меня сейчас они включены. Я их просто возьму и отключу. Либо в настройках полазите, либо вообще зайдите как инкогнито с какого-то браузера, чтобы вам выдали чистую информацию. И вот уже с одного гугла вы получаете ну, порядка 10-12 ключевых запросов. Значит, Если вы умеете пользоваться, умеете пользоваться э, Google таблицками, создавайте Google таблички. Не, создава не умеете пользоваться. Но вот займитесь в прост простейшем блокноте. Напишите там канал. Извините. Канал студия Йоги Прана. И какие слова? Йога. Потом что там мне еще предлагают. Вот так вот. Вот смотрите, сразу уже выкинул сколько? Порядка 11 ключевиков с одного гугла. Можно, в принципе, потом взять какой-то ключевик, который вам очень хорошо подходит. Ну, например, йога для начинающих. Скопировать его в поиск. Вот сюда. Вот. И посмотреть, что еще ищут уже по этому ключевику. Йога для начинающих уроки. Там, йога для начинающих книга И так далее. Опять же, поищите. И опять же, посмотрите, что у вас еще здесь есть из ключевиков. И опять же, возьмите их просто-напросто и скопируйте себе вот так вот вот уже определенное количество ключевиков конечно какие-то ключевики вам там в принципе не будут подходить, вы их просто возьмете и поудаляете, например, они вам не нужны похудение дома, дома мне не надо специфики моего канала, медитации, йога-поза. Ну, медитации, ладно, оставлю. Книга тоже мне не нужна. Вот, взял что-то, почистил. Вот, это я выдернул с гугла. Что я делаю дальше? Я иду на YouTube. Опять же, не авторизируйтесь, чтобы YouTube не подсказывал э, ваших предпочтений. И в строке поиска уже YouTube, что мы пишем? Мы пишем йога и опять же смотрим, что он вам предлагает. Йога для позвоночника, йога для беременных и так далее. И вот эти слова вы уже скопировать не сможете, вам придется их писать на бумажке, а потом переносить в этот файл. Вот таким вот образом вы формируете, формируете первые свои ключевики. Значит, еще одна фишка. Я не тоже вам рассказывал, но, может быть, кто-то не стал ей пользоваться. Вот смотрите а это йога я в строке поиска пишу йога да? пока не смотрю вот на эти результаты то есть меня что интересует Меня интересуют ролики которые занимают лидирующие позиции значит вот эти ролики это реклама их не рассматриваю вот первый ролик э, который занимает первое место по йоге значит если ролик положили больше двух лет назад я не рекомендую смотреть его ключевики потому что тогда еще мягко говоря все было по другому вот, и за два года ну, этот ролик правдами и неправдами мог вылезти на первое место. То есть вас интересуют ролики, которые, в принципе, ну, выкладывались относительно недавно, где их еще хотя бы оптимизировали хоть как-то. Ну, вот хотя бы год, да? И, конечно, ролики, которые ну, не используют, вот, например, вот такие слова. Почему вот этот вот ролик вылез сюда? Йога секс на пляже. Ну здесь понятно, почему, Потому что здесь Многие его смотрели и очень надеялись что-то увидеть, абсолютно не связанное с йогой. Значит, вы ищете ролик, где, где описание по-русски, понимаете, и ролик, который относительно недавно выложили. но, естественно, ролик у вас должен быть на первой страничке. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, по каким же ключам двигается этот ролик. То есть вы открываете ролик вашего конкурента, ставите его на паузу правой кнопочкой щелкайте по чистому полю, выбираете просмотр кода страницы и в поиске пишите keywords по-английски. Keyword. Значит, вот, обратите внимание, я вам сразу находят эту строчку. Вот. Вы просто можете взять, скопировать и опять же вставить, куда правильно вставить в свой вот этот вот Текстовый документик, если вы по каким-то причинам не можете пользоваться э, таблицами. Порезать. Вот. Если есть какие-то уже повторяющие вот, йогу для начинающих, у меня это уже есть. Просто возьмите и удалите. Значит, и вот таким вот образом вы можете, ну, извините за выражение, натырить ключевики у каких-то лидирующих роликов. Ну, давайте посмотрим, что, по каким ключевикам двигается непосредственно непосредственно лидер йога йога для отчаянников йога для начинающих основы основы йоги но ну, а вот видите ключевик основы вот по нему вообще бы продвигаться это ну это вот например год назад можно было наверное, так писать Значит, Слово йога не надо, вот йога для чай. Интересный запрос, можно его проанализировать, для начинающих у нас уже есть, вот, и запрос, я вот так их объединю, два слова, основы йоги, вот посмотрите, вот таким вот образом, используя только два сервиса, я уже накидал несколько, в этом случае 19 ключевых слов, я возвращаюсь в комнату и хочу вам задать вопрос, это понятно? Понятно то, что я сейчас сделал? Как я накидал первые ключевые слова? Напишите «Да, да, да» или «Нет, нет, нет, зачем это напишите?» То есть двоим понятно, Виктору понятно, двоим понятно. А, Денис пишет «Ив». «Ив» – это «Если». «Если что, Денис». Так, понятно, понятно. Ну, Сергей, вам это однозначно будет понятно. А, слишком понятно. Сергей Васильевич, мне очень радует, что кому-то слишком понятно. Это, это хорошо. Так, теперь продолжаем дальше. Значит, вот эти вот э, ключевики, которые вы собрали, понимаете, это все субъективно. Особенно те ключевики, которые вы выдернули у ваших э, конкурентов, особенно если это очень давно. Вы можете на них опираться, да? вы э, можете опираться на те вещи, которые, можете и должны опираться на те вещи, которые вам выдает Google и выдает сам YouTube в подсказках в поиске, но по этим запросам еще нет аналитики. Вот это вот очень важно. Что такое аналитика? То есть нет цифр. А мы с вами должны сейчас оценить, что из них хорошо, а что из них плохо. Вот оценить эти ключи, а может быть еще подобрать каких-то ключей, понимаете, если, например, вам не хватило вот то, что я сейчас выписал, а то вам однозначно не хватит, да, вы можете использовать два сервиса, которые вам не просто подбирают ключи, а еще позволяют вам произвести аналитику. Это Яндекс.Директ и это Google AdWords. Значит, что для этого делает? Значит, Начнем с простого сервиса. Я опять же включаю. Так. Значит, вот мы перешли в Яндекс.Директ, как сюда переходить, показывать не буду, да? Ну и опять же, можете назвать с вашего основ... начать с вашего основного слова, которое... с которого вы искали. Но в моем случае определяющие нишу вашего канала йога. Можете взять сюда и набрать йога. Ой, извините. Йога. И вот посмотрите, пошли, пошли, пошли запросы. Значит, э, для чего это мы с вами сделали? Чтобы вы могли сейчас, сейчас, что-то еще себе сюда вот-вот-вот поднакидать. Но, но, основная задача сервисов, которыми мы сейчас с вами начинаем пользоваться, это оценить, какое количество, какое количество людей, в нашем случае в Яндексе набирают данный запрос в строке поиска. То есть не просто что набирают, то есть что набирают мы с вами уже определили. А вот сейчас мы с вами определяем сколько набирают. Понимаете? И ваша, например, задача, как только вы перешли в Яндекс.Директ, вы сразу же делаете аналитику вот по этим словам. Ну, вот. Почему я говорю, что удобнее делать это в таблицах? Потому что здесь бы я сейчас взял просто-напросто, пришел э, в следующий столбец и, мягко говоря, не мучился вот с тем, чем я сейчас занимаюсь, это какие-то там пробельчики делаю и так далее. То есть, конечно, вот в блокноте это просто ужасно это делает, но показываю для тех, кому очень тяжело работать с Excel по каким-то причинам. Что я делаю? Сейчас вам нужно просто-напросто, вот по этим уже набранным ключевикам, просто оценить циферки с количеством запросов. Вот просто йога. 671 тысяча. Вот. Вот. Берем аналитику. Йога для начинающих. Этот, этот запрос у меня уже есть. Вот, он, видите, йога для начинающих. Это тоже приличный запрос. 63 тысячи. И вот так вот по каждому запросу которые вы сейчас уже себе вытащили, вы делаете аналитику в Яндекс.Директе. Когда вы делаете вот эту аналитику по цифрам для каждого из этого запросов, вносите в поиск и смотрите, сколько ищет, возможно, вам попадутся какие-то очень интересные запросы, которые вам не, выданы, не, вы, не были выданы, не, не были вами найдены ни на Ютубе, ни, ни в Гугле. Почему? Потому что здесь, посмотрите, ну, значительно больше значительно больше ключевых запросов. И они шире. Поэтому, анализируя найденные ключевые слова и выписывая по ним циферки какие-то, да, вы еще там одновременно и подыскиваете какие-то новые ключевые слова. То есть, например, смотрите, вот йога-занятия, занятия йогой. Здесь у меня, например, нет таких слов почему-то, потому что я их не нашел не в Яндексе, я их не нашел ни в Гугле, ни не на ютубе поэтому какое то очень приятное для меня слово я беру например и просто напросто копирую копирую в свой списочек потом также по нему делаю аналитику значит раньше в яндексе была возможность и сейчас я не могу это найти но была такая фишка можно было выгружать вот эти вот все ваши найденные слова в текстовый документ вот, и потом с ним работать. Но ну, получалась такая длиннющая портянка. Вот, я это не делаю, потому что очень много получается слов, и просто-напросто тонешь в ней. Поэтому я это делаю руками, вот выдергиваю по одному ключевику и размещаю их вот в этом вот столбце. Значит, второй сервис, который вам нужен, это Google AdWords. Значит, кто пользовался, а уже. Все должны были попользоваться. Вы видели, что цифры разные, и это нормально. Почему? Потому что это разные поисковые системы. Кто-то больше пользуется Яндексом, кто-то больше пользуется Google. Вот. А с моей точки зрения, так как мы с вами все-таки занимаемся YouTube, и нас в первую очередь интересует продвижение на YouTube и в Гугле, вот ваш основной инструмент должен быть это Google AdWords. Но это как совет. Значит, вошли в инструменты, выбрали подбор ключевых слов, выбрали найти варианты. И что мы делаем? Берем опять же вот эти вот найденные слова и уже проверяем эти слова, где правильно. Уже проверяем в Google AdWords. учить варианты. И что мы с вами делаем? Мы с вами переписываем опять же циферки по каждому из этих запросов. То есть сколько было найдено и куда. Значит, обратите внимание, здесь по запросам, по запросам AdWords выдает что? Он вам выдает циферку запросом и уровень конкуренции. Значит, пожалуйста, вот записывайте и то, и то. Почему? Потому что вы должны понимать, с какой конкуренцией вам придется столкнуться. И вот это вот слово "низкая конкуренция" она вам очень поможет на следующем этапе, о котором я сейчас скажу. Это на этапе аналитики. Значит, опять же, если вам попадаются, когда вы начинаете проверять вот найденные вами слова, попадаются какие-то прям очень интересные слова, и вы понимаете, что они прям классно относятся к вашей теме вы эти слова просто-напросто берете и добавляете к своему, э, к своему списку вот например видите центр йоги да я беру его да и вот добавляю то есть например но здесь нет центра йоги а вот здесь он встретился и смотрите это слово забегает чуть вперед в принципе полторы тысячи его ищут вот и у него низкая конкуренция то есть вообще отлично так это понятно, Значит, понятно, как э, пользуюсь Яндексом и Эдворсом. Так, Ауз пишет, понятно, но разве время просмотра год не разнится от ниши к нише? да, по разным нишам вот эти цифры, они будут разные то есть, если у вас какая-то узкая ниша то там количество просмотров будет очень маленькое, может так случиться специфическое, поэтому э, я вам говорю для таких ниш, где э, по самому высокому ключевику там ты, сотни тысяч запросов средний частотник в моем случае это 2-3 тысячи там, до 5, например 8 тысяч, а если у вас вообще по самому популярному запросу, общему, там односложному запросу всего там тысяча Яндекс выдает или AdWords, то, конечно, у вас ключевики там будут там 100-200, да? Но это говорит о чем? Что вы немножко э, неправильную нишу выбрали, что в вашей ниши будет крайне сложно набрать много просмотров, понимаете? То есть, если у вас там без вариантов вы двигаете такой проект, вот, Тогда уже без вариантов начинаем искать какие-то ключевики, которые хоть что-то там набирают, да? А если вам есть что выбрать, то вот такие такие цифры говорят о том, что вы немножко неправильно выбнишь. Так, понятно, понятно, отлично. Значит, что мы делаем дальше? Так, Андрей пишет, а если нужно ключевое слово вы дворце высокий уровень запроса 2000, ну, значит, Андрей, смотрите. 2000 это невысокий для большинства ниш. Если вот там написано конкуренция высокая, то значит получается, что у вас ниша, где много дают рекламы, и вообще в этой нише, например, там значительно больше, чем 2000 просмотров запросов не ищет, например, там 3-4 это максимум, да, поэтому, например, 2000 это будет высококонкурентный запрос. Поэтому в этом случае вам немножко придется планочку опустить для молодого канала. Когда у вас канал подматереет, тогда можно будет перейти к следующему этапу продвижения по высокоключевым запросам. Так, значит, если это понятно, продолжаю дальше. вот возвращаюсь возвращаюсь что мы делаем дальше вы вот по выбранным вами ключевым словам делайте аналитику где ну, ужасно работать как тут народ работает не понимаю так это значит что у нас яндекс потом эти же самые ключевики мы проверяем где на AdWords пользуясь этими сервисами мы мы пишем цифры, от а AdWords а еще пишем конкуренция. Вот, значит, на этих двух сервисов нам опять же мало. Мы возвращаемся к сервисам, которыми мы с вами пользовались. Мы возвращаемся к YouTube. И что мы делаем в Ютубе? Мы опять же берем каждое из найденных вами ключевых слов и проверяем их на ютубе вот здесь конечно YouTube уже вам никаких особых подсказок не даст но если попадется что-то уж очень интересное да, то можете тоже его дописать к своему, к своему списку Значит, для чего мы это делаем? для того чтобы получить конкуренцию по поиску вот видите здесь 5 миллионов то есть YouTube это 5 миллионов для слова йога просто пять с половиной миллионов роликов затем то же самое то же самое мы делаем и на гугле так просто йога но с какой целью мы это делаем на гугле вот те цифры которые вам выдает Google, в принципе они для вас ну, ну, не очень важны я это делаю как бы по привычке когда еще вот свой двигал интернет магазина то есть что вот говорит эта цифра это никак не связано с поиском это говорит о том, на, какое, на каком количестве сайтов, сайтов, 15 миллионов сайтов, на этих сайтах есть слово «йога». То есть это говорит вообще, популярно ли это кому-то или нет, вот, вот вдумайтесь. То есть если на таком громадном количестве сайтов люди размещают информацию со словом «йога», это значит реально популярная тема, это, это реально популярно многим. Ну, раз информация в таком количестве размещена по интернету. То есть это может служить вам как бы еще одной подсказочкой, в том ли вы направлении двигаетесь или не в том. Но э, Google мы здесь используем несколько для другой цели. Значит, нам нужно знать, если по этому запросу ролик на YouTube. Вот посмотрите. По этому запросу ролик на Ютубе есть. И вот в своей табличке, вот в этой вот значит вы пишете google будете здесь писать эту циферку или не будете писать эту циферку это уже лично ваше дело это как бы но ну, не принципиально здесь главное написать есть ли ролик или нет вот если хотите если хотите здесь можно даже сделать ссылочку на этот ролик чтобы в принципе знать что что стояло вот в момент вашей проверки на google на первой страничке когда вы занимались подбором. То есть пройдет, например, несколько месяцев, да, вы можете зайти на тот же самый Google и посмотреть, а вдруг там ваш ролик появился на этом месте, или какие-то движения произошли по вашему запросу, потому что вот такую аналитику, конечно, вести рекомендуется. Поэтому если вы здесь еще сделаете и ссылку на этот ролик, это будет вообще хорошо. Опять же, для чего? Для того, чтобы так... Посматривайте, по каким там ключевикам народ у вас продвигается. Все. И вот все эти столбцы по всем вашим ключевикам вы заполняете. Прошлись по Ютубу, прошлись по Google и заполнили эту табличку. В результате у вас получается полностью вот такая вот заполненная табличка. Но на этом, мягко говоря, работа не заканчивается. Почему? Потому что вы сейчас переходите к самому, к самому важному. А что у нас самое важное? Самое важное это проведение аналитики. То есть, э, я сейчас вернусь, чтобы видеть, что вы будете писать. То есть, вот когда вы накидали эту табличку, на этом начинается самый важный этап, это проведение аналитики. То есть, какое теперь вам, какие вам из этого 20 или там, 25 слов, которые вы накидали и проанализировали, какие из этих слов вам взять главными для своего канала? Еще раз говорю, вам нужно взять только 5 слов. Пять ключевиков. А, на что нужно смотреть? Нужно смотреть, конечно, на, э, коммерс, на коммерческий запрос или некоммерческий. Вот тут много было вопросов э, с этим направлением. Я еще раз говорю, что значит коммерческий запрос. Если мы говорим о бизнес-тематике, то это понятно. То есть люди собираются что-то купить, либо куда-то идти. То есть здесь должно быть действие уже вот делаю сейчас, а не буду делать. Вот это вот самое важное. То есть человек что-то собирается делать сейчас, а не просто общую какую-то информацию ищет. То здесь уже конкретное действие, то есть человек готов. Вот этот запрос можно относить коммерческий, даже если у вас ну, ниша не связана с коммерцией как таковой. То есть если вы что-то продаете, то там вообще просто у вас, да, купить, купить дешево там, где купить. Вот эти запросы, они прям реально ваши. Вот, это первое. Определились с наиболее интересными, с вашей точки зрения, по запросам. Дальше смотрите по популярности этих запросов. То есть, какое количество людей их ищет на том же самом Яндексе и в том же самом э, Гугле. То есть, Google AdWords. Смотрите на эти цифры, понимаете. Вот это, эти вот показатели, эти цифры, они вам позволят определить. Да, вы все видели, что цифры разные, но у вас не должно быть такого, что, например, на яндексе ищет 2000 вы сказали о класс мне сказали это средний запрос я его беру а потом смотрите у вас в дворсе 0 то есть в гугле вообще такой запрос получается никто не вводит то есть такие брать не надо это не есть хорошо то есть по таким запросам пробиться будет возможно очень тяжело значит далее что смотрим далее смотрим на статистику ютуба но на статистику ютуба мы смотрим уже с какой точки зрения идеальный вариант смотрите в чем в чем фишка вам нужно найти запрос, который много ищет на Яндексе, на Эдворце, да? Например, там 5000 запросов в Яндексе, или там, например, 3000 в Яндексе. А роликов немного, ну, например, вы смотрите, а там их ролик 5-6 тысяч. Это вообще нормально. Причем, посмотрите... Э там не все ролики будут заточены под точно этот запрос. То есть, если в ролике есть хотя бы одно слово, соответствующее вашего запроса, он тоже будет выводиться в этом списке. Поэтому вы как бы, ну уж глубоко-то не смотрите там, что уж не, не так все страшно. То есть, если когда вам там выдали 5 миллионов, то не все эти ролики про йог, Вы пройдите, просто представьте, и вы посмотрите, что там на пятой, на десятой страничке лежит. Там вообще от йоги все очень далеко. Но где-то встретилось это слово. Поэтому вот такая вот сумма набралась. Поэтому обращайте на это внимание. И последнее, на что нужно обращать, но кто-то утверждает, что это первое, на что нужно обращать. Значит, это если ролик э, на гугле по этому запросу. Значит, э, сразу хочу сказать, тематика спорная. Вот реально спорная. Э, просто поспорить не с кем. Вот, я вам объясню, почему... Почему рекомендуют все люди, которые занимаются YouTube продвижением профессионально, которые грамотно подбирают слова по такой же вот методике, да, почему они говорят, что нужно в первую очередь двигаться по тем роликам, которые Google уже выложил с YouTube на свою первую страничку? Почему? Потому что если у вас ролик лежит на первой страничке Google или даже на второй, то вы получаете мега трафик уже с Гугла, с поиска. И если Google выложил какое-то видео, значит, у Google сформировался ключевой запрос, что многие люди ищут этот запрос и хотят смотреть видео по этому запросу. И он просто берет и выносит вам это видео на первую страничку. Поэтому кто-то до вас протоптал вам дорожку на Google. И вам будет проще свое видео по этому запросу тоже вывести на страничку Google. Потому что там уже лежит. И если вы сделаете качественное видео, обвешивайте его обратными ссылками, оно появится вместе с тем видео, которое там а может быть его оттуда уберет то есть, если вы сделаете все более грамотно понимаете, но вам дорожку протоптали и вам можно либо рядом стать, постоять и получить дополнительный трафик с поиска, либо вообще убрать то видео и заменить свое, что идеальный вариант если видео на первой странице нет, поэтому по посреднечастотному я сейчас скажу еще об этом, то вам придется этот запрос формировать. Вот поверьте мне, у меня много было роликов, когда я их вот анализировал, не было ничего в страничке. Когда начал работать, активно более-менее продвигать, то появились, появились ролики. Вот сейчас надеюсь, что это получится мне вам показать. Вот смотрите, надеюсь, работает, я просто чуть то прилинился. Папина лавка. А -а -а. Извините, <laughs> вот неправильно написал, Панина лавка, и вообще в шоке, думаю, что-то не то выводится, ошибся, Ну с грамотностью меня, наверное, все заметили. Значит, папина лавка, это вот магазин, который я двигаю. И вот посмотрите, видите, папина лавка, это мы, и лежит ролик с YouTube, вот с того канала, который я продвигаю. Вот когда я делал аналитику по этому запросу, никаких папиных лавок здесь не было. Вот, мне удалось протоптать дорожку, возможно, опять же, он мне сейчас льстит потому что я зашел авторизированным пользователем. Но у меня уже не первый случай, когда мне удавалось пробить запрос и свой именно ролик выложить по этому запросу на первую страничку. Но обратите внимание, запрос ну, достаточно низко конкурентный. Я его проверял, не так много ищет. Поэтому, понимаете, когда вы пытаетесь что-то проанализировать по низкоконкурентному запросу, то вы можете получить то, что Google вам показал, что ваше видео просто ранжировано. То есть, просто есть вот такое видео с каким названием, и выкинул вам его куда-то. Вот. Ну, тут, наверное, я сейчас зря опять сказал, до кого-то не дошло, кого-то пригрузило. Значит, совет мой какой в итоге? Друзья, все-таки, когда будете анализировать, старайтесь в первую очередь те ролики, где есть уже видео, вот по этим ключевикам, особенно если они среднечастотники, именно их выбирать. Если видео нет, ну что, вам придется пробивать дорогу в этом направлении на Google. То есть это, это хорошо. Так, есть вопросы по тому, что я рассказал. Значит, есть вопросы, как я подбираю ключевые слова. Так, Лидия, нет, нет, Виктор, нет. Всем все ясно, вопросов нет. Значит, вопросов нет. И последнее, что вам нужно будет сделать, когда вы найдете вот эти пять ключевиков, вы можете просто-напросто эти ключевики, опять же, вбить уже эти пять, прям целиком их берете, и вбиваете Вбиваете либо в Google AdWords, либо в Яндекс.Директ. И он вам вываливает уже ключевики по вашему низкочастотнику, варианты. Вы просто то, что в районе тысячи, полутора тысяч, просто выделяете и делаете себе как название роликов. Вот это ваши низкочастотные запросы. Тут совет один. Если ваш бизнес заточен под какое-то место, под какой-то город, обязательно добавляйте название вашего города. То есть занятие йогой, не просто а занятие йога в Воронеже, студию йога в Воронеже, то есть йога в Воронеже, хатха-йога в Воронеже и так далее. То есть этим самым вы будете привлекать именно целевых клиентов на свои ролики. Так, Вячеслав пишет, а вторая, третья страница, имеется в виду чего, Вячеслав, Гугла, если на второй страничке есть ролик, то уже, в принципе, неплохо. Первая вообще идеально. Вторая, третья, ну, нормально. Значит, есть над чем работать. Сергей Васильевич, как из них выбрать пять? Значит, я только что об этом сказал. Значит, вы в первую очередь должны посмотреть, выбрать коммерческие запросы вот сами. Отсечь какие-то вообще уж очень общие, да? чтобы привлечь целевых клиентов, посмотреть на цифры в Яндекс.Директе и Google Google AdWords, то есть это должны быть какие-то цифры в районе тысячи и больше, это средние частотники должны быть, понимаете. Если в AdWords 0, так, такой не берем вообще, вот, смотрим, какая у нас конкуренция на YouTube, если мало роликов, это вообще замечательно, а запрос достаточно высокочастотный. Вот, и смотрим, что нам говорит Google, если у него ролик по этой тематике или нет. Вот такую аналитику вы должны провести. Вот еще раз говорю, делать это в текстовом документе крайне сложно. Вот в таблице можно цветом выделять, прям вообще классно. Прям видно, что и в табличке они у вас разбиты по строчкам, прям можно смотреть и все ясно. Поэтому я вам всем очень настоятельно рекомендую все-таки научиться работать с Google AdWords, либо, либо хотя бы с Excel, но Excel и ой, Excel, Google Docs, табличца Google Docs, либо с Excel работать, кому по каким-то причинам, например, хочется иметь это все под рукой. Хотя я вам бы предлагал все это хранить в интернете. Вот Елена Комарова, она тут делала, делала эту табличку, потом бац, у нее там компьютер отключился, она решила, что все пропало, а все никуда не пропало, потому что хранится не на вашем компьютере, хранится в интернете, никуда она не денется. То есть это один еще из плюсов Google таблицы. Так, Владимир пишет, а если нет в районе 1000, а есть в районе 200 или 70, значит, Владимир, в этом случае я говорю, что, значит, вы выбрали какую-то нишу, где вы мало наберете просмотров, в принципе, и может быть она у вас уж чересчур специфическая, понимаете. То есть клиентов будет просмотров будет мало, но они будут. Вот И вам уже тогда, в вашем случае, в этой нише, уже средний частотник будет в районе 200. Если, например, максимальное, что ищет из вашей ниши, это там 2000, тогда, в принципе, 200 это еще куда ни шло. Но в этом случае, вот при таком количестве запросов, вы можете и рассчитывать где-то на близкое количество просмотров вашего ролика в месяц если вы не будете делать какого-то активного продвижения вашего ролика извне со сторонних ресурсов Голос пишет, а у меня по конкретному ключевику порядка 1 миллиона и выше а видео нет жалко выкидывать, лучше попробовать значит видео где нет на на гугле ну, ваш, ваш, вообще, ваша тема галуст, она очень конкурентная. У вас тут среднечастотники, это там даже не 2 и даже не 10 тысяч. У вас там нужно брать слова прям с большими запросами. Потому что у вас ниша приколы, развлечения, вот тут большая конкуренция, вот продвигаться будет тут достаточно сложно, но в этой нише можно набрать много хорошие просмотры. И поэтому вам нужно выбирать все-таки слова с 8-10 тысяч, это для вас будет нормально. С них надо начинать продвигаться. Так, Лидия пишет, а если на Яндексе 0, тоже не берем. Естественно, да, если какая-то из поисковых систем вообще вам говорит, что это никто не ищет, то лучше не рисковать. Опять же, понимаете, Лидия, тут... Это все как бы рекательное. Почему я говорю SEO, это мутная вода. Это как рекомендация. В любом случае нужно будет проверять. В любом. То есть вы можете найти какой-то ключевик, который там Яндекс по каким-то причинам почему-то игнорирует, а с него набрать какие-то запросы. Но лучше не рисковать пока. То есть поверьте мне, если вы накидаете 20-30 ключевиков, вы найдете там 5 нормальных. Реально найдете. Так... Google. а ну да значит галуст я вам все-таки рекомендую попробовать попробивать нишу то есть попробовать вывести свой ролик на страничку гугла вот по какому-то среднечастотнику это все-таки реально сделать особенно если вы начнете плотно его обвешивать обратными ссылками будем заниматься тем чем мы будем заниматься чуть позже да? только поэтому я говорю ребята вот вот этой таблице которую я назвал золотая жила обратной ссылки вы отнеситесь к ней по человечески потому что это дорогого стоит то есть купить обратную ссылку ну это где то ну, 50-60 рублей это на каком нибудь простеньком ресурсе так это значительно все дороже поэтому вот считайте что все что там лежит у вас это реально золото. То есть это вот реально поможет вам выводить ваши ролики быстро. Ну, если не в топ Ютуба, то в поисковый топ однозначно. И в поиск Гугла позволит вам выносить. Так, есть еще вопросы? Значит, вообще-то как бы можно было бы уже заканчивать, потому что час поговорили. И, наверное, я так и сделаю сегодня. Поэтому вот всю эту неделю... Вы будете... Нет, я, наверное, не закончу на этом. Извините, я вам расскажу то, что я еще планировал. То есть готовы еще послушать, как правильно составить заголовок видео и описание. То есть если готовы, то я сейчас расскажу. Если уже считаете, что это реально сложно, и вы не успеете доделать ключевики доделать описание, а это много, тогда давайте перенесем на следующую неделю. Я просто жду вашего, ваши ответные. Да, да. Значит, задание будет только одно. Доделать ключевики и вот написать это описание. То есть описание реально сложно будет писать. Писать много будет. Да, готовы. Ну, сколько у нас тут человек написало? Ну, вот наиболее активно написали. Все-таки нас 22 человека, 5 человек пишет. Да, вам Галуст можно спокойно смотреть от 2000. Готово, да? Ладно, хорошо. Значит, я вам сейчас покажу это счастье и расскажу. Значит, рассказывать буду в таком в режиме плотном. Вот, Но у вас будет рыба. У вас уже будут ключевики. Значит, сразу хочу сказать, переходить к описанию вы будете только тогда, когда вы закончите с ключевиками. С ключевиками не закончили. Описание вообще не трогайте. Значит, что такое грамотное составленное описание? Я сделал вам рыбу и сейчас о ней вам расскажу. Так, куда ж мне перейти? Так, уже не перейти? нужно. Значит, вот эта рыба. Опять же, я не стал ее делать в Word, потому что подумал, а вдруг кому-то Word еще будет ну, тяжело. Так, извините, это не то. Так, вот он. То есть, я специально вам сделал это все в таблице в виде текстового документа. То есть, можно править вообще блокнотом. Хотя... Те, кто делает такое количество ошибок, как я, лучше, конечно, word пользоваться. пользоваться. И потом это описание вам нужно будет вставить э, в загрузке видео, то есть в разделе, э, где вы вставляете описание по умолчанию. Но вначале напишите, я его почитаю, посмотрю, и будем с ним разбираться. Значит, с чего начинаем? Значит, у вас есть уже подобранные заголовки. Вы берете этот заголовок, который вы подобрали. По каждому из пяти ваших ключевиков вы должны найти порядка ну, 20 заголовок, заголовков. Вы можете прямо убрать и делать заголовком вашего видео. Просьба одна. Пишите с большой буквы. Значит, Если хотите сделать вообще хорошо, то смотрите, как это нужно сделать. Значит, каждый низкочастотный заголовок у вас сделан на базе какого-то среднечастотного. Тот, по которому вы подбираете. Да? И если вы сможете еще в этот заголовок, то есть включите голову и в этот заголовок впишите еще раз свой среднечастотный запрос, это будет хорошо. А если вы еще его сделаете в другом падеже, это будет просто замечательно. То есть у вас что будет получаться? У вас будет заголовок как бы состоять из двух частей. Это низкочастотник, который вы нашли, и еще раз повторенный среднечастотник. То есть у вас как бы видео все-таки затачивается на будущее, на то, что оно будет двигаться все-таки вот по этому вашему самому важному среднечастотнику. Значит, здесь опять же вы можете... Ваши низкочастотники, которые вы напридумывали, или даже не напридумывали, которые вы подобрали в Эдворсе, немножко дорабатывать, то есть дописывать на такие слова магниты, как, где, понимаете, вот, добавлять название вашего города, чтобы сделать его еще так более приземленным. Я вам всем очень рекомендую все-таки почитать книгу Орлова э «Суперзаголовки». Вот он там много чего говорит о том, как грамотно написать заголовок. И вы вот советы этого человека используйте при написании своих заголовков, потому что это ну, очень важно, потому что на заголовок обращают внимание и роботы, и люди. А по простому, по-простому, просто взяли свой низкочастотник, сделали его с большой буквы, которую вы нашли, и все, это название вашего видео. Хотите вариант для продвинутых, добавьте в ваш заголовок еще ваш средний частотник на основе которого вы поставили свой низкочастотник и сделайте его в другом падеже вот что касательно заголовка теперь описание значит описание я тут написал вам какая длина должна быть у вас строки потому что я вот, вот там писал абзац из двух трех предложений да? то есть вот длина предложения 90 символов вот, кто будет печатать и чтобы сразу видеть хватит вам или не хватит вот имейте в виду, что длина строки описания 90 символов можно просто тупо посчитать по буковкам пробелы это тоже буковки точки запятые тоже значит из чего должен состоять первый абзац вашего заголовка в описании он у вас должен точно повторять, точно повторять ваше название вот то название которое вы сделали вы его просто прям первым пишите ваше описание но его конечно придется вам обыгрывать вот это единственный абзац вы здесь можете как то пометить для себя там восклицательные знаки какие то поставить чтобы вы не забыли это исправлять когда загружаете видео то есть можно просто по простому взять ваш заголовок и скопировать его первой строчкой в описание для чего это делается для того чтобы роботы видели что ваш э, запрос попадается где он попадается у вас и в заголовке и сразу же с него начинается описание это очень хорошо но его нужно как-то обыграть э, ну что там можете добавлять в этом видео вы узнаете и ваш заголовок, ну что чтобы он у вас не был вырван как-то из контекста подумайте я например чаще всего пишу там в этом видео вы узнаете э, то есть Первая строка – это ваш заголовок. Вторая строчка должна содержать ссылку на ваш ресурс. Значит, если по каким-то причинам у вас еще нет своего сайта, своего своей партнерки, а партнерки у вас ну, у всех появятся, кому надо, конечно. Вот, в ближайшем времени мы все зарегистрируемся и будете тут размещать какие-то партнерские ссылки. Вот, можете пока ставить ссылку на свою страничку ВКонтакте либо на свою группу, либо еще что то То есть на какой-то ресурс, который вы хотите продвигать. То есть вот здесь вот должна быть ваша ссылка. Либо, конечно, когда вы научитесь пользоваться редиректом, лучше сюда вставлять редиректорскую ссылку. Почему? Потому что их очень легко менять, и тогда ничего не надо будет править в описании. Просто поменяли сам редирект и вперед. Далее, вот обратите внимание, я специально это сделал, должна быть пустая строчка, которая отделяет и делает ваш текст проще читабельный, потому что, еще раз повторюсь, описание вы все-таки пишете и для роботов, но в первую очередь для людей. Значит, второй абзац, он состоит у вас из двух-трех предложений, видите, длина каждого предложения порядка 90 символов, и что у вас должно быть в этом абзаце? У вас необходимо повторить в нем первый и второй ключевик, но это вот не обязательно в первый и второй, можете взять второй, третий, ну, то есть в каждом абзаце у вас должно быть по два ключевика которые вы нашли а вы нашли у нас 5 или 6 да? и вот смотрите вы делаете вот такие три абзаца разделенные пустыми строчками в первом абзаце вы повторяете первый и второй ключевик во втором абзаце вы повторяете третий и четвертый в следующем абзаце повторяете пятый и шестой если вам удается внутри абзаца эти ключевые слова использовать два раза то это вообще замечательно это просто будет классно. Теперь, вот этот абзац, который вам придется писать ну, каждый раз заново. Вот эти абзацы, второй, третий, четвертый, вы вообще их раз напишите и все. А вот пятый абзац, вам придется каждый раз его немножко ну, дописывать, изменять. Что в этом абзаце? В этом абзаце вы просто берете название своего ролика и каким-то образом его обыгрываете. То есть вы здесь, в пятом абзаце, прописываете несколько раз ключевик, по которому продвигается ваш ролик. То есть Смотрите, что у нас получается. У нас ключ в заголовке, у нас уже этот ключ раз встречается в первой строке нашего описания. И, например, еще раз вы его делаете в отдельном абзаце. Вот что вы тут будете писать? Это уже как бы не принципиально. Если в тексте вашего видео, в видео вашем кто-то о чем-то говорит, можете делать транскребацию. То есть просто-напросто набирать, о чем идет речь в этом видео. Главное, чтобы там попадался ваш заголовок. Его нужно будет туда как-то внедрить. Теперь вот посмотрите, я вам написал желательно. То есть сможете сделать, это вообще отлично. Не сможете, но... Ладно, будем считать, что это будет тоже хорошо. Что вы делаете? Вы еще раз повторяете абзацы по аналогии абзацам второму, третьему и четвертому. То есть, естественно, там должны быть другие предложения, да, но в них, опять же, вы повторяете, что вы сделали вот в этих трех абзацах. Вы, опять же, используете ключевики в каждом абзаце по э, два ключевика. Для чего мы делаем 6 абзацев в которых повторяются вот эти вот ключевики только для одной простой причины. из для чего мы их разделяем этими пустыми строчками еще для чего для того чтобы просто было их легче потом удалять то есть вы загружаете очередное видео и взяли например там бамс удалили третий абзац и удалили пятый то есть этим самым вы уникализируете описание потому что когда у всех ваших роликов абсолютно одинаковое описание это плохо поэтому я вам все таки предлагаю вот посидеть и написать еще три вот таких абзаца только для чего? для того чтобы их потом можно было с чистой совестью удалить и сделать описание уникальным уникализацию вы делаете вот прописывая вот этот вот абзац пятый прописывая первую строчку в описании вашего видео то есть это однозначно вам придется менять и если вы еще будете удалять что то то это вообще будет классно значит чем заканчивается смотрите вы пишите обязательно вот такого плана призыв. По всем вопросам пишите комментарии к этому видео, все читаю и отвечу. То есть это призыв для того, чтобы люди э, комментировали ваши ролики. То есть это голосом надо делать. И если еще здесь напишите, то тоже будет неплохо. Дальше. Обязательно призыв с подпиской на ваш канал. Но здесь он убивает две вещи. Сам призыв и самое главное, вы вот здесь размещаете ссылку на ваш канал. То есть это первая обратная ссылка который вы получаете за спасибо со своего канала. Но что такое обратная ссылка, мы будем подробно говорить. Но, где можно и не можно, вы размещаете эти ссылки. И вот, естественно, в первую очередь разместите прямо в своем видео. Меня тут спрашивали, а зачем размещать ссылку на видео, которое я смотрю. Опять же, это делается только для того, чтобы получить обратную ссылку, чтобы попадать на поисковые страницы Google, поисковых систем. Далее, смотрите, Можете написать вот так. Еще интересное видео по данной теме вы можете найти тут. И ссылка на ваш плейлист. Ссылка на плейлист, в котором это видео лежит. Ссылку на плейлист вы также можете скопировать из панели управления своего творческой студии. Войти в раздел «Плейлист», выбрать нужный вам плейлист и за адресной строки скопировать ссылку. Она будет длинная вот, но ее сюда вставляйте значит, вот эти вот ссылки адрес канала, саму ссылку никаким образом сокращать не надо не надо использовать никаких сокращателей и так далее, мы их вставляем для того, чтобы это были ссылки и для того, чтобы роботы их использовали поисковые дальше Опять же, вот это обязательная вещь, я всегда ее помечаю восклицательными знаками, чтобы не забыть. Что мы сюда делаем? Вы берете название своего ролика, которого вы уже два раза повторили в своем описании, и копируете вот сюда, вот вниз, пишите название ролика и ссылка на этот ролик, и ссылку уже на сам этот ролик. То есть, смотрите, вы три ссылки размещаете на канал, на плейлист и на сам ролик. Вообще класс. Далее идет призыв добавляться в друзья, то есть вы здесь еще раз дублируете свои контакты, то есть где вас искать, потому что, ну, поверьте мне, не все люди, которые заинтересуются, что вы сделали, ломанутся там о канале или там на главную страничку канала, кто-то просто это не знает, поэтому если это есть в описании, это проще всего к вам добиться. Теперь вещь, которую я вам не рекомендую делать, но это пока работает, поэтому я о ней скажу. Вы можете тоже с этим столкнуться, но опять же делайте это грамотно. Значит, вот после того, как когда уже у вас все-таки описание закончено, вы делаете несколько пустых строчек побольше, да? Вот, и что здесь пишите внизу? То есть некоторые просто поступают каким образом? Берут ваши ключевики, вот, которые вы выбрали, и сюда их тупо копируют но это уж чересчур, то есть когда идут прям ключевики за ключевик за ключевиком, робот очень быстро это э, вычисляет поэтому нужно каким-то образом хотя бы как-то оккультурить, например смотрите как я делал, в этом ролике я рассказал вам как и дальше идут ваши ключевики они у вас все по теме вашей канала поэтому они тут будут нормально вписываться если вы их будете соединять какими-то словами, также еще а вот тут и так далее, то есть чтобы у вас не просто перечисление числа ключевиков, а создавалась хотя бы видимость того, что это вы пишете не для робота, а для людей. И смотрите, что у нас получается. У нас получается, что все ваши ключевики вы повторили в своем описании минимум три раза. А какой-то ключевик, важный ключевик, по которому вы двигаете свой ролик, вы повторили шесть раз. Вот Шесть раз вы повторили ключевик, по которому двигается этот ролик даже 7 если учитывать заголовок то есть в начале вот, потом вы его повторили в э, абзаце, который вы пишете под него в пятом и вы повторили э, его вот э, в ссылке на сам ролик вот так как в названии вашего ролика используется низко среднечастотный ключевик да, а все среднечастотные ключевики вы прописали вот в этих вот шести абзацах то вот считайте ну, даже если три вы написали вот три уже готово, три сделали вы. То есть вы шесть раз повторили среднечастотный ключевик в этом, э, в этом описании. И три раза повторили низкочастотный ключевик. У роботов не возникнет никаких вопросов, по какому ключевику двигать данный ролик. Он его сразу найдет, он повторяет несколько раз. Вот, ну, вот такая вот ситуация. Теперь про теги. Вот это последнее поле, которое вы заполняете, это поле теги. Значит, Если хотите вообще сделать хорошо, то я вам рекомендую все-таки это поле теги ну, не заполнять э, автоматически. Почему? Потому что вот лучше всего первым тегом ставить тот тег, по которому двигается данное видео. Первым. Вы можете прям брать, если у вас не очень длинное название, это низкочастотное, и его писать первым тегом. А потом просто брать и копировать все остальные теги, которые вы подобрали, 5 штук это будет вообще хорошо. Но это, говорю, вариант идеала. Если хотите экономить время, то можете просто в поле теги скопировать ваши 5 или 6 найденных ключевиков, которые вы подобрали из таблички, и пусть они тут автоматически у вас добавляются. Значит, вот эти вот теги, они сейчас не так влияют на поисковую выдачу, сколько влияют на то, что выдается в похожих видео. Поэтому есть еще одна такая рекомендация, что в поле теги вы можете добавлять такие теги, которые как бы не связаны с тематикой вашего канала, но это тематики соприкасающиеся. Например, у вас там про сотовые телефоны, да? но вы делаете ролики о хороших сотовых телефонах. Кто покупает хорошие сотовые телефоны? Это люди, которые там имеют деньги. Что эти люди еще покупают? Они там покупают машины, да, вот, там машины, мотоциклы, там дорогие часы, да. И вот как ни странно, народ иногда в этих тегах прописывает теги из смежных тем, и что получается? Когда у вас ролик раскручен, ваше видео начинает попадаться еще и в смежных, в похожих. То есть вы смотрите вроде бы ролик о сотовых телефонах, а в похожих вам выдаются там какие-то машины, часы и так далее. И наоборот. Вот это говорит о том, что люди, которые прописывали теги, это учли для того, чтобы еще получить трафик не только с поиска, не только с поиска гугла, а еще получить трафик просмотры из похожих видео или рекомендованных. Но рекомендованное это чуть другое, похоже, вот как раз вы выдергивается по тегам. А рекомендованные вам рекомендуют то, что вы смотрели раньше. И иногда очень интересные рекомендации получаются. Так, теперь я вам покажу, где это все вбивается. Возможно, кто-то забыл. Это все делается в канале. Загрузка видео. И вот посмотрите. Вот сюда вы загружаете свое описание. Вот даже это описание у меня достаточно большое. Видите, разделенное пустыми строчками и так далее. Но вот здесь я не использовал вот эту вот хитрость, которую он показал ниже, то есть не перечислял все ключевики, потому что считаю, что это не есть правильно. Вот. А вот эта вот строка, как раз строка с тегами. Если будете заносить теги, они у вас в вашем документике должны быть разделены запятыми, иначе YouTube их неправильно поймет. Вот когда он правильно понимает, он каждый тег берет в двойные кавычки. Вот йога для начинающих, это и есть один из моих ключевиков. Так, ну вот, вот вроде и все. Значит, слушаю ваши вопросы, готов отвечать. Только опять же просьба, давайте по ключевикам, по описаниям, то есть не отъезжать в какие-то стороны. Значит, домашним заданием у вас будет что? Домашнее задание это доделать таблицу с ключевиками и написать вот по этой рыбе описание. Ну и домашние задания, которые идут у вас уже постоянно. То есть выкладываем ролики и дополняем ссылки в табличку обратных ссылок. То есть пожалуйста делайте это все регулярно. Так, Галуз пишет, думаю, описание получим в кабинетах. Да, вот эту рыбу я сейчас загружу на Яндекс Диск, сразу скину вам ее в чат, чтобы это было доступно. В чат, опять же, сразу вам скину э, домашку. Я уже вам озвучу. То есть, доделываем таблицу, пишем рыбу, после того, когда доделали таблицу, ну и два стандартных постоянных заданий это загружаем ролики и дополняем ссылки в таблицу где мы собираем эти обратные ссылки но опять же друзья пожалуйста заполняйте таблицу успеваемости то есть хотелось бы видеть что-то и как у вас идет потому что люди я вот вижу там булат уже четыре задания выполнил а когда я последний раз смотрел таблицу там у вас было отмечено только два ну, я понимаю, может быть, кому-то это кажется, что это детство, но хотелось бы видеть вот наглядно, что у нас и как происходит. Так, смотрим. Так, по поводу рыбы я сказал, Гарус кинул вам не вам, а всем кинул эти сразу же шаблон описания. Да, Владимир, шаблон вот этот вот, который я вам сейчас показывал. Он у вас будет доступен. Сразу же по окончанию вебинара я его скину вам в, в чат. Сергей Васильевич пишет, экран завис, мышка не двигалась. Но мышки там и не было. То есть я вообще ничего не делал на экране. То есть у вас была табличка и вроде все. Так, вопросы, друзья, давайте. Есть еще вопросы? А, Вячеслав пишет, да, да я вещаю с компьютера, на котором я буду опять сносить э, операционную систему, потому что то, что я поставил, мне не нравится, поэтому я пока ничего не устанавливаю. Но вот эти вот все программки, которые автоматически переводят, я как-то с ними с детства не люблю пользоваться. Вот, Но ну, да, совет хороший, спасибо. Так, еще вопросы есть? Тут, тут у меня кровь опять пошла изо рта. Я не знаю, как это видно, но я вижу, что, что заметно. Значит, Елена, хорошо, что вам понятно, когда я рассказываю. Если непонятно, значит, народ, звоните в Skype. Елена, вам вообще обязательно звоните в Skype. Потому что писать бывает сложно. Вот совет какой? Начали что-то делать, да? Вот возник какой-то вопрос, не понимаете, как его сделать. Запишите его на бумажке, подумайте, вот когда вы его запишите на бумажке, вы его еще раз проанализируете, возможно, возникнут какие-то идеи. Вот если вы уперлись, прям вот стена, реальная стена, то лучше не тратьте время, вот реально не тратьте время. У вас сейчас есть у кого спросить. Да, к сожалению, там не всегда я бываю в скайпе. Но, поверьте, в любом случае напишите, я обязательно отвечу и поговорим. То есть, все-таки, когда есть кому, у кого-то спросить, лучше спросить, прояснить эту сразу ситуацию и двигаться дальше. Так, Галуст. Как я понял, по ключевикам идеальный вариант на Ютубе мало видео, но на первой страничке гугла видео есть, причем не очень старое. Да, Галуст. то есть... Идеальный вариант вам сервисы Яндекс и Google AdWords дают хорошие циферки, например, там, ну для нас, для простых это средние частотники, там порядка двух тысяч, да, это хорошо, там три-четыре тысячи, классно, да. Вот значит мы примерно столько на такое количество просмотров где-то можем рассчитывать для нашего ролика в этой нише за месяц, вот. И очень хорошо, когда на YouTube мало видео вот, под этот запрос, то значит вам будет проще свое видео вытащить на, на первой страничке YouTube. И вообще классно, если Google этот запрос любит, и уже по этому запросу протоптана дорожка, и какое-то видео лежит у вас не у вас, а у Google на первой страничке. Да Елена, вам спасибо, вы работаете, вы молодец. То есть, понимаете, когда у людей возникают вопросы, это хорошо, значит, люди что-то делают. Когда вообще вопросов не возникает, это говорит о том, что либо человек вообще все знает полностью, что в принципе невозможно, да, но в большинстве случаев это человек вообще не понимает, что он делает, либо не делает ничего. Это худший вариант. Я еще раз повторюсь, основная задача этого тренинга – вывести вас на результат. Значит, я посмотрел аналитику ваших каналов, вот то, что вы выкладываете в этой табличке, но может быть данные там старые. Вот сейчас мы уже, смотрите, с вами проучились ну, две с лишним недели. Две с лишней недели мы с вами проучились. Что мы имеем? У нас есть каналы, на которых по два, по три ролика. Народ, я прекрасно понимаю, что у вас нет времени, но при таком количестве никогда вы не увидите какой-то ощутимый результат. Галуст, спасибо большое. Да нет, мне, понимаете, мне нравится учить, просто хочется видеть, что есть такое выражение, не в коня корм. Вот. Хотя я вот сам сейчас хожу на английский и не делаю домашку, хотя там и деньги были уплачены, как говорят. Вот, Но... Все почему-то считают, что оно должно произойти как-то само по себе. Я вот, например, считаю, что я хожу на английский, да, я деньги там заплатил, и я, значит, его должен изучить. Блин, если я ж ничего не буду делать дома, ну нифига у меня не получится с этим английским. Я это прекрасно понимаю. Опять же, я прекрасно понимаю у вас, что у вас нет реально времени у всех э, что-то делать. Но вы тоже прекрасно поймите нас, Филипп, мы обещали вам результат но если у вас на канале будет там к концу нашего тренинга там 15 роликов или 20 или даже 30 роликов но ну, какой результат вы можете получить я вот вам на том занятии приводил пример по партнеркам вот моей девушке она два ролика выложила вот у нее там 100 просмотров из этих 100 просмотров 10 переходов было сделано по ее ссылке понимаете вот но если бы у нее было 100 этих роликов вот вы можете 100 на 100 вот, получаете уже интересную цифру эта цифра уже будет давать не просто переход, она уже будет давать заказы и покупки, если вот так мы говорим потому что вчера опять был ребят на э, вебинаре по инстаграму <с prayed Bachelor> и вот ребята вообще вот несколько сейчас не по теме скажу, но вы послушайте, это многим будет интересно вот проблема людей, которые уже в возрасте, в том, что мы слишком серьезно ко всему относимся, да? как-то, ну, чересчур может быть серьезно, да, а это плохо. Потому что все-таки живем один раз и жить надо как-то вот играючи. Когда вы живете играющий, то есть все на каком-то вот порыве, то есть без надрыва. а у меня все не получается, все, я там начинаю заболевать. Вот у меня знакомая была, которая вот долго отговаривал, чтобы она не шла на этот тренинг. То есть Наташа. Потому что я прекрасно понимаю, что бы, во что бы это превратилось. То есть мне бы вывалилась бы куча новой информации, да? И все было бы, это были бы болезни и так далее. То есть нужно все делать, вот реально играющий, вот реально получать какой-то этот кайф. То есть вы просто делайте, вот реально делайте, делайте, делайте. И больше обращайте внимание не на ваши ошибки, а на ваши удачи. Тогда будет хорошо. Если вы будете зацикливаться на том, что у вас там что-то не получается, что-то вы не поняли, ну, это будет просто реальная стена. Так. Нет, тренинга я отдыхать не буду. Я вот решил в четверг провести последний свой открытый вебинар по четвергам, и все, и закончу, пока тренинг не закончится, потому что, ну, <coughs> есть такое понятие «переливающие сосуды», пока что-то от меня много выливается, у меня мало выливается. сейчас я буду вливать в себя, чтобы вам побольше отдавать. Поэтому мне к вам только одна просьба, вы задавайте вопросы, пишите, чтобы я видел, что вы реально что-то делаете. Чтобы я и таблицы говорил, мы с Филиппом эти сделали для того, чтобы вы сами все видели, как у вас что двигается, потому что когда каждый там в своей норки, это будет плохо. Вячеслав, да я не болею, просто вот мне тут неудачно сделали операцию на зубах и истекаю кровью. То есть второй день питаюсь одной кровью, то есть чувствую себя вампиром. Мария пишет, Игорь, сайты переполненные ключевиками, попадают по альтфильтрам на ютубе с этим как? Мария, вот именно та же самая ситуация раньше это прокатывало, поэтому вы можете увидеть, что вот эти перечисления ключевиков просто брали вообще тупо все вот кстати, сейчас покажу ладно, не буду показывать, Филипп, не отключай просто скажу, вот в Яндекс Яндекс.Директе можно было выгружать, сейчас, честно говорю, давно не искал, потому что мне не нужно такое количество, у меня как бы ручная работа, а в AdWords прям есть стандартная кнопочка загрузить, и вы можете все ключевики просто выгрузить в Excel файл, у вас там портенка такая получится, и вы с этой портянкой можете там спокойно анализировать, но опять же тем, кто умеет работать с таблицами, и вот народ знаете, как поступал? Я видел такие ролики. Они просто брали вот эти вот все ключевики и лепили их в описании. То есть там 2-3 строки для людей, а потом вот все для роботов. Сейчас с этим будут бороться. То есть все вещи вот такие вот около чего-то, они какое-то время работают, потом не прокатывают. То есть это будет баниться, потому что сейчас очень много пошло спама на YouTube. Вот эти спам-каналы, да, и с этим будут активно бороться. Просто это очень легко вычисляется. То есть, когда у вас только ключевые запросы, то понятно, для кого это делается. Так, Мария пишет, еще вопрос, если ставить свою превьюшку на видео, имеет ли значение, с каким названием ее заливать? Значит, смотрите, Мария, превьюшка – это такой же ролик, понимаете, если вы хотите, чтобы этот ролик у вас набирал просмотры, то есть вы же не будете у куда-то прятать, да? То есть это обычный ролик, который будет вот, трехсекундный, вы там можете еще знаете какую на нем фишку захватить то есть это будет ролик который сто все вас до конца просмотра то есть у вас будет может самый рейтинговый ролик который там будет больше всего вас набирать youtube его начнет там двигать куда угодно такие ролики я бы не просто вам рекомендовал правильно называть а очень активно оптимизировать потому что этот ролик у вас может набрать очень хорошо вот но если вы его прячете что я бы не стал бы делать то да, без разницы Так, Галуст, с другой стороны желательно подготовительную часть сделать качественной только затем клепать видео да да да да да то есть выделите вот этому особое внимание потому что потом вы сократите время себе когда будете именно клепать видео дальше вам останется только делать ролики и загружать и продвигать их все Владимир пишет, можно любую ситуацию воспринимать как благоприятно. Да, абсолютно верно. То есть вообще нет ничего не хорошего, не, не плохого. То есть все, как вы к этому относитесь. Вот замечательная книга, которую я вам тоже рекомендую почитать или послушать, как работает йога. Вот, там есть такая, такая целая глава, посвященная что вещи не существуют сами по себе. То есть для кого-то это еда, да, для кого-то это ручка. Там был пример с тростниковой палочкой. Да. Для коровы это ручка, для вас это... Для это еда, для вас это ручка. То есть плохое, хорошее, оно все... Зло, добро, это тоже понятие по большому счету относительное. Так, галуст. Галуст пишет, для себя определил такую схему. Описание, призывы, собственный видеоконтент. А, извини, ключевики, описание, призывы, собственный видеоконтент. Да, все правильно, Галуст. Сергей Васильевич пишет, сегодня у меня удалили два ролика с YouTube. Значит, Сергей Васильевич, если вас удалили два ролика с Ютуба, значит YouTube вам, когда вы его загрузили, выдал вам предупреждение о совпадении по контенту, вы на него не отреагировали. вот Теперь уже это делается проще. <как> Взяли вам и снесли. А, Мария пишет, Игорь, а если превью это просто фото, его тоже заливать, называть ключом, как я это понимаю? А, Мария, <как> превью вы не сможете сделать просто фото. То есть в любом случае это должно быть видео. То есть я понял, о чем вы говорите, вы хотите сделать одну картинку, да, но это же будет у вас видео, то есть это у вас будет слайдшоу из одного слайдика, это будет обычный видеоролик, то есть просто картинку вы м -м, не сможете сделать превьюшкой, потому что YouTube будет искать видео. И я вам все-таки рекомендую с этим видео поступить, как и со всеми другими видео, оптимизировать его и честно выложить на канал, пусть оно вас спокойненько набирает просмотры, как и все другие. То есть сейчас у вас мало роликов, поэтому каждый ролик у вас наверное, на, на, на весь золото так, Вячеслав пишет по превью то же самое сказано а, Вячеслав пишет, по превью там же сказано сделать видео по ссылке или не обязательно но говорю, превью это такой же ролик то есть я вообще и трейлеры, и превьюшки раскручиваю, как и все другие ролики и они набирают такие же просмотры и вам тоже также рекомендую поступать. Так, еще есть вопросы? Так, возможно, Филипп что-то хочет сказать. Филипп, ты будешь что-то говорить, а то я как-то волонтерским решением заканчиваю все наши встречи. Так, ну вот, видимо, Филипп не хочет ничего сказать. Видимо, все ясно. 아, вот, Филипп сказал, всем спасибо. <ответ> <сؤال> <сؤال> Тогда я сейчас посмотрю, если еще какие-то вопросы есть, я отвечу и будем заканчивать. Мария, Игорь, я, наверное, не так выразился. Я имею в виду значок видео, когда свой грузишь, столько -то его тоже с ключом заливать. <праздный> <прав> Нет, Мария, вообще значок видео, мы об этом еще не говорили, это вот будет следующая тема. Как сделать красивый значок, как работать с нотациями. Он никаким образом не заливается на канал. Это обычная картинка, которая подгружается к конкретному видео. Ее никак вы не оптимизируете. Так, Галуст уже пошел работать. Да, Галуст, вам удачи, Сергей Васильевич. Один ролик был с анимото. Значит, Сергей Васильевич, я это уже говорил, еще раз повторюсь, анимото, анимото когда вы делаете ролики, вам анимото чаще всего э, в качестве звука дает музыкальную дорожку, защищенную авторскими правами и когда вы загружаете такой ролик вам youtube говорит совпадение постороннему контенту вот нужно на это сразу реагировать, я вам когда записывал ролики по Camtasia говорил лучше найти свободно распространяемую музыку, ссылку на ресурсы были даны найти какую-то музыку, удалять ролик из анемота, удалять звук из анемота и вставлять туда сразу свой. То есть можете это делать уже в самой контейзе, но лучше это делать в самом анимота. То есть там есть возможность поменять мелодию, да, нажали на значок музыки и выбрали загруженную мелодию, которая хранится у вас на компьютере. Все. Тогда вопросов уже нет, потому что стандартные песни, они защищены. И вот все, что я тут загружал с интересными мелодиями, все он пишет там. Совпадает, совпадает, совпадает. Так, Павел пишет. YouTube предупрежден, что на превью не должно быть рекламы. Что это такое? Значит, э -э превьюшка, превьюшка, это видео, короче, двух, двух секунд, трех секунд, да? значит вообще-то что там должно быть э, ну если вы мне скинете ссылку возможно произошли какие-то скажем так изменения в правилах потому что у них там что -то меняется то есть вообще-то превьюшка должна вести брендирование вашим, быть брендированием вашего канала это что за канал о чем там вылетать название канала и так далее вот э, рекламировать какие-то услуги за три секунды вы ну реально не сможете поэтому ну какую-то рекламу в 3 секунды ну нереально вставить. То есть нужно сделать что-то такое красивое. Чаще всего делают, это вылетает название вашего канала. Как-то красиво. И все. Вот этого для превью более чем хватит. Можно на превью ссылку сайта дать. Павел не понял. Где делать превьюшки? Вот эти вот короткие. Я давал один сервис, тоже на него ссылка есть, но он реально дорогой. Я вам не рекомендую им пользоваться. То есть Я вам рекомендую в том же самом ВКонтакте найти группу, так и написать превью. Вам там за 50 рублей на основе готового шаблона, который вы выберете, сделают то превью, которое вам понравилось. То есть уже есть готовые шаблончики, их они есть и для Adobe Effects, там вообще можно суперские вещи делать, и для Sony Vegas.